Первое, что необходимо сделать, это собрать ту базу объектов, которая действительно будет ликвидна. Ликвидно это значит, пользуется спросом у тех клиентов, у которых есть деньги. Вот это ключевой момент, у которых есть деньги и желание приобрести квартиру через риэлтора. То есть, это не эконом-сегмент, это бизнес-сегмент. Если вы, например нагоните, ну то есть вы же понимаете, что если вы будете рекламировать на досках объявлений более дорогие объекты, то на них будет меньше кликов, что на них будет меньше звонков, в любом случае. Поставьте, пожалуйста, шестерки в чат, те, кто пробовал в свое время продавать более дорогие объекты, рекламировать их через доски объявлений и видел, что они прям очень сильно уступают самым дешевым квартирам. Ну то есть цену там цену в миллион двести или в миллион сто, но никто не победит. Какая бы классная квартира с каким бы крутым описанием она ни была, все равно кликов на миллион сто будет больше, и звонков на миллион сто будет больше но при этом вы отлично понимаете, что в вашем городе есть люди, которые ездят на богатых машинах, дорогих, да, покупают квартиры, в итоге дорогие, куда-то они пропадают, они появляются, пропадают, кто-то их берет. Другой вопрос, что если мы с вами вот не привлекаем теми способами, про которые рассказал Антон, то мы будем собирать с вами эконом сегмент и что самое интересное, большинство ваших конкурентов тупо бьется за эконом сегмент. Почему я об этом говорю на этапе сбора базы? Вот если сегодня вы даже создадите свои сайты, найдете маркетинг Ложитесь деньгами, заморочитесь, но у вас, например, база состоит из самого бюджетного, что есть в городе, потому что раньше это вас выручало, да, с этого комиссия копейки, да, там куча проблем, да, это очень сложный народ, который пытается обойти на всем сэкономить, но правда жизни за много-много лет, за много-много опыта показала, что вот это самый вариант такой, вот беспроигрышный. И если вы нагоните людей с деньгами на самую дешевую базу, вы тоже не продадите, не отобьете свои деньги на рекламу, понимаете? То есть человек, который обладает суммой денег, чтобы купить комфорт или бизнес-сегмент, он не ориентируется на дешевизну, он не покупает самое дешевое, просто потому что цена самая выгодная. Он хочет купить самое лучшее за свои деньги. У него, например, есть 7 миллионов рублей, и он хочет за эти 7, ему не надо за 6500, ему не надо за 5500. Ему нужно за 7, но лучшее, что есть за 7 в этом городе. Да, он может быть хочет какую-то скидочку символическую, потому что он там предприниматель сам любит поторговаться. Но он не будет покупать за полтора миллиона, три квартиры, просто потому что они дешевые.